В этом видео я покажу вам, как прямо сейчас заработать 1000 рублей, сколько зарабатываю я и дам вам один видео урок как это сделать. Итак, приветствую, меня зовут Дмитрий, я обычный парень, никакой не программист, не специалист по компьютерам и я зарабатываю с помощью самого простого и эффективного способа в интернете. Итак, хочу показать вам, сколько на нем можно заработать и что для этого требуется сделать давайте сначала покажу вам сервис на которых я зарабатываю свои деньги так в первую очередь я вам покажу яндекс кошелек Итак, как вы видите у меня здесь есть определенная сумма это 35 153 рубля это не баснословная сумма как обещают авторы других популярных курсов а реальные деньги которые вы можете заработать итак давайте я покажу вам все мои переводы за этот месяц как видите Почти каждый день идут зачисления на мой Яндекс кошелек. Также я снимаю деньги себе на карту, оплачиваю различные счета. В общем, поступления идут от 2 и примерно до 10 тысяч рублей почти каждый день. Давайте обновлю страничку для достоверности, чтобы вы убедились, что это реальные деньги. Как вы видите, все переводы на месте. Все те же суммы, все те же переводы на карту. Вот Теперь давайте я вам покажу э, следующие сервисы, с которыми я работаю, на которых у меня также есть деньги. Во-первых, это сервис партнерских продуктов Glopart. У меня на нем 23 309 рублей. Каждый день идут продажи. В данный момент я нахожусь на этом сервисе в топе. Сделал на этой неделе 18 продаж. Вот мой аккаунт. Каждый день происходит в автоматическом режиме продажи. Давайте я также обновлю эту страничку. Давайте перейдем к следующему сервису. Он называется Elite Как вы видите, тут у меня 2625 рублей. Давайте я обновлю страничку. Этот сервис мне также приносит деньги на автопилоте теперь давайте я вам покажу э, сервис, на котором я сейчас в основном зарабатываю свои деньги. Вот как раз таки на котором можно будет заработать 1000 рублей. Он называется Infos.biz. На этом сервисе у меня 3885 рублей. Эти деньги я еще сегодня не снимал. У меня здесь большое количество заказов на различные суммы. Итак, давайте я вам покажу как раз-таки тот самый урок, как здесь начать зарабатывать. Делается это буквально парой кликов. Итак, заходим в вкладочку «Покупатели». В этом разделе сервиса находится множество заявок от рекламодателей на клики. Цена одного клика варьируется от 3 до 7 рублей. Пожалуй, возьму в работу вот эту компанию. Автор платит 3 ,60 рубля 60 копеек за клик. Подам заявку на продажу моих кликов. Беру в работу, грубо говоря, 280 кликов. Это как раз-таки 1008 рублей. Время укажу, допустим, ну, в 14.00 я буду отправлять. И нажимаем на вкладочку «Отправить». Еще раз на вкладочку «Отправить». И так далее. Заходим в раздел «Сделки». Вижу, что сделка у меня появилась и находится на рассмотрении автора. Когда он увидит заявку, он, скорее всего, ее подтвердит. Но я не буду дожидаться и для наглядности возьму в работу уже подтвержденный автором заказ. Нажимаем на этот заказ. Скопируем HTML-код. HTML-код скопирован. Заходим к нам на сервис goodly.pro. К видите, у меня есть 5836 подписчиков. Как их набрать, я вам расскажу в своем курсе. Вот группа подписчиков. У меня их достаточно много. Набирал я всех этих подписчиков за 3,5 месяца. Как это сделать, я тоже буду рассказывать вам в моем курсе. Итак, давайте я покажу вам, как заработать прямо сейчас денег. Нажимаем на вкладочку «Создать письмо». Выбираем группу подписчиков. Допустим, я выберу группу какую-нибудь не очень большую даже парочку, наверное, удаленный стабильный RSI и удаленный стабильно POP. Тут мы нажимаем на источник, вставляем письмо, которое я скопировал с сервиса Infos, вырезаем тему письма, вырежем и вставим здесь заголовок письма. Здесь несколько точек добавим. Выделим это все, выберем шрифт Тахома, размер 16, выделим ссылочки к жирным и отправим в 22 минуты, грубо говоря, оп, сейчас и нажимаем на вкладочку Отправить и выполнено письмо успешно сгенерировано, нажимаем ОК. Ждем, смотрим, пока отправятся все эти письма. Так, также у меня здесь есть, кстати, пуш-рассылка. С помощью нее также можно зарабатывать деньги. Это 1177 человек. Давайте зайдем в рассылки опять. Сейчас в моей базе 5836 человек. Собрал я эту базу примерно за 3,5 месяца и продолжаю собирать, причем самым простым и эффективным способом, о котором я подробно рассказываю в своем курсе. Давайте вернемся обратно на сервис Infoos.biz, так как вы видите, здесь пока еще один клик, я не обновлял ничего, давайте я обновлю страничку. Как вы видите, клики пошли, было сделано 40 кликов, я получил за это 120 рублей. И в течение пару часов сделка будет выполнена, и я получу с нее 600 рублей. Так как вы видите, все действительно очень просто, заказов здесь достаточно много. Один из вариантов заработка я вам показал. Весь процесс действительно очень прост. От а каких вариантов в своем курсе я предлагаю 5? Три из которых работают после настройки всей системы одновременно и на полном автомате. Мой курс называется «Бизнес-закладки». Он так называется, потому что в нем есть один уникальный файлик, который вы добавляете себе в браузер и получаете все необходимые закладки для работы. То есть и сервисы, и инструменты для работы уже будут добавлены к вам в браузер. Курс «Бизнес-закладки» находится в моей закрытой онлайн-школе. В ней на данный момент 9 подробных видеоуроков. Также со временем будут добавляться какие-то видео уроки по новым сервисам, когда они будут появляться. В каждом уроке также есть текстовые рекомендации. Техническая поддержка оказывается в комментариях в каждом уроке. Лично мной. Курс бизнес-закладки «Защищен от пиратства». Доступ в школу происходит по специальному ключу, который я пришлю вам на почту. Если вы хотите действительно начать зарабатывать в интернете уже сегодня, то нажимайте на кнопку под видео «Получить» и приступайте к изучению моего курса прямо сейчас. Жду вас у меня в онлайн-школе!